Всем чао, с вами Антон Соловьев И сейчас на отфита происходит флешмоб с видеокартой RTX 3050 подобных которому я не видел раньше Объясню, что происходит RTX 3050 появилась в продаже 29 января и почти сразу была скуплена перекупами Именно перекупами, не майнерами, а потому что эта видеокарта игровая и для майнеров она неинтересна. Ее хешрейт где-то на уровне 10.50. Поэтому майнерам она неинтересна, ее скупили именно перекупы. RTX 3050 сейчас при перекупы продают по неадекватно завышенным ценам что-то около 50 тысяч рублей. При том, что рекомендованная цена для этой видеокарты 25 тысяч рублей. Но зайдя прямо сейчас на Авито, написав в поиске RTX 3050, вы увидите много объявлений о продаже RTX 3050 за 25-27 тысяч рублей. Прямо вот так вот. Все эти объявления, они сделаны в поддержку флешмоба. Флешмоба, который призван к тому, чтобы... Ну, как-то э, побороться с перекупами, которые неадекватно завышают цену. Э, потому что очень скоро этих видеокарт будет очень много на прилавках магазина. NVIDIA выпустила огромную э, партию этих видеокарт. Сейчас завезли только первую партию. И я присоединяюсь к этому флэш-мобу, Если вы собирались покупать RTX 350, то Просто подождите немного до весны и купите ее в официальном магазине, а не у перекупов, которые покупают их по 25 тысяч, а потом продают по 50. Всем спасибо, всем чао-какао.